Всем привет, вы на канале Зашумим. Сегодня я вам расскажу о очередной нашей услуге. Здесь у нас Мерседес ГЛС 166 кузове рестайлинговый. Стоит голова, которую мы сегодня заменим на такого же плана магнитола, только уже с андроидом. И у нас появится возможность использования современных благ, скажем так, цивилизации. Это Яндекс Навигатор, YouTube, Музыка цифровое радио и так далее. Устанавливать будем вот такую вот магнитолу радиола. Экранчик у нас такого же размера, как оригинальный. Здесь у нас проводка. Подразобрали немножко этот Mercedes, демонтировали экран, демонтировали панель управления магнитолой, климат, и частично разобрали бардачок. Приложили новый экранчик, он у нас абсолютно на 100% идентичен тому, который здесь стоял, идеально то подходит. Также проводочка, часть проводки подключается пин-то-пин, -пин. некоторые вещи требуют дополнительного подключения. Процесс подключения идет полным ходом, наш мастер Николай занимается сейчас протяжкой проводки, каких-то элементов проводки. Уже установили экранчик на место, встал как родной. Мы полностью завершили работы с этим Mercedes-AMGLS, полностью собрали все элементы панели, которые мы разбирали для того, чтобы установить это головное устройство. Сейчас мы видим на экране родное, родной интерфейс. Здесь также полностью сохранено управление всем, всеми родными функциями, которые были здесь изначально. То есть мы можем управлять с панели магнитолы, также с джойстика. Если нам необходимо перейти в режим работы Android-системы, мы, соответственно, нажимаем на экран и выпадаем уже в интерфейс Android. А чтобы вернуться обратно, нам необходимо на, нажать на панельку автомобиля. Здесь мы видим основные кнопки управления и вызова каких-либо функций. Ну, к примеру, включим фильм. Громкость мы увеличиваем штатной кнопочкой, штатной крутилкой, штатной кнопкой, кнопкой на руле. В общем, все, орга, все органы управления у нас сохранены на все 100%. Мы просто дополнили штатный интерфейс современными опциями, такими как навигация, такими как YouTube, такими как а, просмотр видео в движении, а, как, такие как цифровое радио, цифровое телевидение и так далее. Описывать полностью работу головного устройства я не буду, потому что, в принципе, они все-таки друг от друга отличаются Но основную суть я вам, в принципе, разъяснил Если вам необходимо обновить мультимедиа в вашем штатном головном устройстве Заменить магнитолу, дополнить каким-нибудь андроидом, карплеем и так далее Можете обращаться, и мы это быстренько с радостью исполним